Всем доброго времени суток, дорогие друзья! Меня зовут Кирилл, и сегодня я хотел бы обратиться к вам не от лица боцмана или старшего заместителя первого министра, а от имени всех тех, кто хоть каким-то образом связал свою жизнь с проектом Йоба Геймер. Задумывалась вся эта кутерьма еще в далеком 2014 году, впрочем, я обязательно расскажу всю эту историю в другом, куда более длинном ролике. Сегодня же я хотел бы подбить итоги года минувшего и дать прогнозы и обещания году следующему. Но в первую очередь, в преддверии праздника, мне бы хотелось поблагодарить всех тех немногих, кто посмотрит это видео. Друзья, спасибо за то, что вы все еще вместе с нами, несмотря на редкие в этом году выпуски. Поверьте, вы ждали не зря и уже в 2018 мы постараемся максимально оправдать ваше терпение. Ведь именно этот канал является воплощением нашей маленькой общей мечты. И вот в преддверии наступающего 2018 года я с ответственностью заявляю, что мечта эта начинает сбываться. Весь 2017 год мы упорно работали в этом направлении и наконец все готово. Теперь мы знаем, как законцевать наш основной вид деятельности именно на этом канале и понимаем в какую сторону это нас ведет. Что же это даст нашим зрителям, спросите вы? Ох, друзья, не вдаваясь в подробности и сохраняя предновогоднюю тайну, поведаю вам, что в следующем году мы намерены воплотить бы Империю в жизнь. 2018 год распахивает перед нами двери АБТ и мы готовы выйти с вами в массы. Естественно, это означает много новых роликов на канале. Конечно же, это означает появление новых рубрик и видов взаимодействия со зрителями. Понятно, что и новым ведущим на канале тоже быть. Но не это главное. Раз уж сегодня у нас разговор получился не в формате Йоба, то скажу вам, что проект Йоба Геймер не просто канал на ютубе, который говорит что-то про игры. Мы нечто гораздо большее, и уже в следующем году мы постараемся обеспечить каждого творческого человека с хорошо развитым воображением достойным его талантов местом в нашей команде. Говоря проще, если вы хорошо пишете, рисуете, монтируете видео, сочиняете стихи, в общем, у нас будет много чего и кому предложить. Вы не поверите, но мы сможем вручить что-то очень ценное даже тем, кто вообще ничего не захочет делать. В общем, крепитесь, друзья. Ну, те, кто готов лететь с нами в светлое будущее. Затягивайте пояса покрепче, откидывайте спинки кресел звездолета и наслаждайтесь видом в иллюминаторы. Там сейчас как раз наступает 2018 год, самое время чудес, тот самый миг, когда сбывается каждая мечта. И сегодня мы с величайшим удовольствием открываем двери в свою мечту для всех желающих. С Новым Годом, друзья мои! Кирюша убежал резать салаты.